всем привет, с вами макс риск и это новая рубрика новости в игре зубом так сегодня расскажу что же я получаю всякое всяко тот -всяко тотом -то, и расскажу почему я был забанен в дискорде эм, был западен за того что он но у нас общий компьютер и мы там через компьютер там делимся и я не там Помогают ставить ссылки на ролики, создают там отдельные аккаунты из там другого браузером и поэтому не забанили, как я понял, да? Так, значит, смотрите, у нас вроде бы более высокого уровня, более золотого уровня, это не золотой ящик, это более золотого ящиком. Это просто деньги -день открываем и вот и все подпишись на канал поставь лайк и это ссылочка при то что мне прям вам руки вы на канале риск Стар, канал макс риск в описании там уже что-то другое типа того у нас будут мультфильмы обзор мультфильмов давай лайк подписка и смотри бабам вау вау первый раз но персонаж О, ух ты ё-моё разблокирована косточка для здорово останавливать здоровье после Неподвижности. О, -о, -о, о, то хоть это не мне везет. но блин, думаю, но персонаж. Как думаете, что было лучше? Косочка или новый персонаж? Как по мне, это косочка. Знаете, звуки не дают персонажа никаких вообще не дает. Сейчас заблокировать Дискорде. Я написал в Фейсбуке, пожалуйста, разблокируйте одну человеку второму. 1 человеку который игнорит всех блин, И только И мне только Первое сообщение написал, мне не ответил. Второе сообщение, другому написал, не ответил. Так, третьему там помочь по Фейсбуке, мне пока что не отвечают. В течение двух дней пока что не отвечают. Будем ждать дальнейшие новости. Также новости о том, что новое обновление в игре Зуба. Раздача. Но, блин. А в Дискорде нет раздачи? Не, ну это слава богу, потому что не обогинались из дискорда Как? На счет бесплатных кристаллов. Вот это вот обновлением Так, ну что, он такой? Эй, с Бастер? Нет, вы прочитали э, захоловок. Правильно, мы раздаем бесплатные алмазы всем, кто участвует в этой компании. но ну, я уже там лайк поставил так что я участвую. Вы помним, помогайте Помогаете нам достичь, достичь цель. Получаете алмазы всем. Все просто. 60 подписчиков с YouTube и 50 тысяч лайков. Там вроде бы 30 тысяч лайков. Так что тяжело будет. Но все зато получат. Все эти все. Потом личное сообщение зайдете и получите. Значит, я подписываюсь, получаю отдельно 250. Вроде бы все за и получат. Мало, но разделяют всем. Это классно, классно. Вот в игре брау он дают только скин такой. Скин на звездной шле. Всем. Или скин на китайский персонаж на Джеки, когда такое было обновление. А тут сразу дают маза Ну неплохо, неплохо. Но скины было бы тоже круто. Ну ладно, тоже сойдет. Только вот э, дискорд. Они а, ну слабо, потому что мне дискорд заблокировали VPN. У меня уже страшно. Так, а если я зайду через VPN. IP адрес мне забанили, если я зайду через VPN, то нужно авторизоваться через телефончик. А я только не хочу. Поэтому дискорд пока тебе, зубастер. Как там, не, ну я могу зайти, но почему, когда я захожу, нужно подтверждать телефон. Могу я не подтверждать? Зачем мне нужно данные писать? Боюсь данные писать. Напиши в комментариях, что мне делать. Так, значит, компания уже началась. Теперь вас, все в, в ваших руках. За сколько дней справитесь с упастером? Примерно так. 300 тысяч подписчиков, 60 тысяч подписчиков. У вас срок тысяч, 20 подписчиков. И хватает. Примерно. М -м, минимум месяц, максимум два месяца. Так, тут я не в курсе. Может да, даже минус месяц и два месяца максимум. Кстати, сколько вам лет уход вот, в игре зубов? Я знаю, если вы не знаете, сколько лет и годов в игре зубов вместе с вами мы узнаем. Так, так, так. Э, 9 месяцев, все изично. 9 месяцев. но ну, если вы, конечно, не верите, то сейчас регион... Первый раз страна у них была Англиш как по мне они из и в и в до из евреем так что нужно узнать тоже их там Но я не в курсе где это язык еврейский напиши комментарий если, ты... если ты знаешь еврейский язык так тоже 9 месяцев вроде бы это не без разницы иначе 9 месяцев скоро будет 10 это август 11 это сентябрь и сентябрь потом идет октябрь по моему как я знаю в курсе так октябрь октябрь на канале Макс Риск 15 октября тоже будет создан канал вау прям как-то вовремя так, какая дата релиза ну в общем понятно хоть примерно мы знаем через там три месяца будет год одному э, игре зуба этой игре год один то офигенно сложный режим Ставь лайк, подписывайся на мой канал, я не буду играть, потому что не хочу скучно. Всем удачи, всем пока. Смотрите ролики, возможно, если я не буду. Блин, а косточку я забыл. Стопы косточка самая легендарная за мою историю. Берем все, все. Сколько она уже пятого? Она уже пятого. У, все. Сейчас буду перематывать сырянчик друзья, кто -то перемотал, то будет смешком, лучше так было не делать. Скажите, что смешка, э? Где то настоящий? Так, что мне брать? М -м -м, бомбу. Так. Тоже, Тоже. Да. И, давай лук. Так, сейчас будем пробовать. Косточка, вот самая лучшая косточка. Или, конечно, начнем палочку брать косточку. Ладно. Ладно. Может быть даже лук какой-то. Такой, такой мощный. Или перышка, убежать можно. А зачем? Все же нормально. Так, бак нужна косточка. Так, куда идти косточку? Ну, надо, бычок. Так, косточка. Все одета. Пробуем, на каком персонаже. Ну, вроде все окей. Ну я мастер по фазе, так что давай по фазе. Скажите, я че мастер по фазе? 900 кубков, я ее мою скорбу будет 1000 кубков. Потом 1100. Будет очень классно. Ну что, мастер по фазе, где косточка у меня? Я косточку взял, я не в курсе. Вроде взял. Посмотрим, что будет буду спасать. Давайте меня, хоть немножко там. Я потом... Посмотрю, мне и цели это все делать, мне же нет. Если и цели, то я уже мастер по косточкам, это офигенно. Блин, ну еще играла... Не, ну, знаете, как-то стало нелохоче. Геймплей такой-то затормаживает. Хм. разработчики это сделали очень хорошо. У них тут столько золотых, что -ли? Спасибо большое. Синий не какой-то. Так и так мой игроков. Чего, вы ко мне? Ладненько. Там один. Акула. Нет, нет. Регенерация косточка. А ты где? Косточка. Ух ты. Неплохо. Я первый раз вижу косточку. Так, это очень хорошо. Да, -э -э -э -э -э, кто такой? Ч -чу -чу -чу -чу ⁇ делаешь? Лари, ты испорти ролик. Ке Ки. там китайский, блин. Все, всем удачи, всем пока, мне тут не мешает. Пока. Вроде я взял. Посмотрим, что будет способ. Удар тебя хоть немножко, там я потом посмотрю. Мне исцелит это все дело, не же нет. Если исцелить, то я уже мастер по косочкам. Это офигенно. Да, он еще играла. Знаете, как он встал на кучке? Геймплей такой тормаживает. Это сделали очень хорошо. мне них тут столько золотых, что... спасибо Пасиб, большое. Синевидений какое-то. Одно игроков целом. Ладненько. Там один. Ува. Нет, нет. Генерации я косочка, а ты где? <свескотворение> косочка. Раз, вижу так, это очень хорошо Эээ, а, кто такой? Чё делаешь? Чувак, чувак!